Детский сад Казанского федерального университета мы вместе распахнул свои двери совсем недавно, в сентябре. Однако здесь уже созданы все условия для социализации, психологической поддержки и организации комплексного процесса обучения детей с расстройством аутистического спектра. Пять. Где-то? Ной. Где-то? Это десять. Ah, is, yeah. Этого смышленного мальчика зовут Карим. С самых пеленок ему интересно все, что связано с числами. Именно поэтому каждый день он с нетерпением ждет нового урока с преподавателем. Карим, но он функциональный, функциональный мальчик, но он отвечает на вопросы, но мы часто работаем с ним, потому что у, у нее хороший, хороший прогресс. Ребенку с расстройством аутистического спектра необходим особый подход, позволяющий погрузиться в его удивительный мир, подстроиться под его волну. Для достижения таких целей вполне успешно помогает музыка. А вот и еще одна интересная практика. Карточки Пекс как метод невербальной коммуникации. Это способ, позволяющий ребенку выразить свои желания и потребности, а педагогу донести значение слов. Каждому родителю хочется, чтобы ребенок говорил. И вот мы поэтому используем вспомогательные технологии. И ребенок, опираясь на данные технологии, начинает произносить звуки. у Не слышу? У. Молодец. Молодец, давай еще покачаем. Для хороших результатов очень важно выстроить верный маршрут обучения и найти те методики, которые помогут добиться положительных изменений. Одной из таких является ABA-терапия. ABA-терапия ⁇ это терапия, которая используется у нас в России сравнительно недавно, а в мировом сообществе уже 60-х годов прошлого века. И сейчас набирает популярность, потому что это одна из научно доказанных методов да, для коррекции расстройств аутистического спектра. Услышав диагноз аутизм, большинство родителей впадает в отчаяние и не знает, что делать. Однако детский аутизм – это не безысходность и не приговор. Подобные расстройства давно исследуют ученые и предлагают множество способов для успешной борьбы с недугом и всестороннего развития детей. Детский сад КФУ мы вместе, тому подтверждение. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Musik